Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на заключительном уроке мини-тренинга по Viber. Вчера в 3 часа ночи, точнее сегодня в 3 часа ночи, я записал последний урок, сделал в нем тестовую рассылку. Кто внимательно смотрел, могли даже увидеть, что ссылка на версии Viber для персонального компьютера даже кликабельная. Все, кто смотрел урок, увидели как это делается, я вам дал комплект программного обеспечения, методики, инструменты, которые вам пригодятся не только при работе с Viber. То есть будете заниматься Instagram, будете заниматься WhatsApp, все это вам пригодится. Будете массово регистрировать аккаунты, все эти методики также можете использовать. Я этот тренинг записывал, конечно, в первую очередь для участников тестовой группы своего тренинга по партнерским программам меня очень порадовало, что после вот такого ментального пинка э, два дня назад, люди начали активно в тренинг вот уже практически точно на одну треть зафиналила самый большой четвертый урок, который, на котором в принципе и заканчивается тренинг. Мне очень понравилось, что 99 наверное процентов людей, которые проходят этот тренинг, у них в голове выложилась, сложилась техника партнерских продаж, то есть все лишнее, все ненужное, Упала. Схема заработала, пошли переходы. Люди поняли, что эта схема абсолютно работающая и работать будет всегда. Очень понравилось, что пошли первые отзывы, как я и просил после окончания тренинга. И, конечно, лично меня очень порадовало то, что люди начали зарабатывать деньги. То есть вчера человек... Который, наверное, самый активный и самый усидчивый и самый ответственный ученик нашего тренинга написал, что да, у меня первый заказ. Лично меня это очень-очень радует. Но проблема у всех одна. Проблема с трафиком. Сейчас участники тренинга приводят трафик, ну скажем так, за ручку из социальной сети. То есть по одному. Только поэтому люди не могут выйти на какие-то серьезные, ну, нормальные деньги. Потому что трафик не льется, а трафик капает. Я не могу вам сказать, рассылки по вайберу помогут вам в ваших партнерских продажах. Нет. Но об этом я честно сказал в во водном уроке. То есть Вы можете использовать эту методику, например, для того, чтобы работать в своей какой-то клиентской базе. То, что я делаю для продвижения сокового центра. Но как же нам получить массовый трафик? на ваши сайты витрины, либо на ваши отдельные лединги, если вы продаете по одному товару. Что для этого нужно делать? Для этого нужно получать простые и эффективные источники трафика. То есть для этого нужны соответствующие инструменты. И мы совместно, опять же, с SPS-сетью Fiosprom, с техподдержкой Fiosprom, дадим вам такие три инструмента. Я запишу три мини-тренинга, ну, точнее, три... Видеоинструкции. инструкции по конкретному инструменту там не будет никакой теории будет только такая жесткая практика куда нажать что делать как лучше оптимизировать Значит, первый инструмент это будет программа массовой рассылки сообщений по контакту но и не только это программа комбайн для контакта делает она очень много я об этом расскажу программа работает практически как крупнокалиберный пулемет то есть вы загружаете в нее аккаунты из вк которых регистрировать вам не надо их можно за копейки купить вот и программа начинает массово делать рассылку используя эти аккаунты переключаясь между ними работает такой крупнокалиберный пулемет который постоянно стреляет в нужном вам направлении это естественно приведет вам хороший трафик из контакта вы все уже кто проходит тренинг или проходил тренинг понимаете что социальные сети это классный источник трафика Второй инструмент это будет опять же программа массовой рассылки по электронным адресам. В пятом уроке тренинга я рассказываю о том, как делать рассылку по авторским базам. Ну, для этого нужно договариваться с авторами, покупать, платить им деньги и так далее. Но лучше иметь свой инструмент, ни от кого не зависит, ни от каких авторов. Да, и делать массовую рассылку по электронным адресам. Глобальным плюсом программы рассылки, которую мы вам предоставим вместе с FirstProm является то, что письма приходят во входящие. То есть программа работает где-то аналогично, как комбайн для контакта. Она использует купленные в прямом смысле за копейки электронные адреса и с этих электронных адресов начинает делать рассылку. Очень эффективный инструмент которые необходимо пользоваться, чтобы, чтобы приводить себе хороший трафик из электронной рассылки, которую читают и, что бы там ни говорили, будут читать. Конечно, при условии, если вы все правильно делаете, но ради этого я и записываю подробные видеоинструкции. Все нюансы, которые вам нужны для того, чтобы организовать грамотную e-mail рассылку, вы получите. И третий инструмент, он опять же связан с мессенджерами, это рассылка по WhatsApp. Значит, не хочу обижать партизанский маркетинг, скорее всего вы сталкивались с рассылкой, которую они массово раскидывают. Они сейчас активно продвигают программу рассылки по WhatsApp, но их программа значительно хуже. Она уступает нашему программному обеспечению, потому что рассылает в 3-4 раз меньше, то есть трафик, который она вам будет тянуть из WhatsApp, будет значительно меньше. Вот эти три мини тренинга, три таких подробных инструкции, как работать с этими инструментами, я в ближайшее время запишу. Почему именно вот мини тренинги и почему прям в самое ближайшее время? Дело в том, что все программное обеспечение имеет срок жизни. Вот пока оно еще не получило такой массового распространения эти программы работают очень эффективно. Вот сейчас, в данный момент, нужно ими начинать пользоваться, то есть не откладывая на потом. Потом может случиться так, что эти программы просто либо перестанут работать, либо будут работать не так эффективно. Но вот яркий пример рассылка по вайберу. То есть если бы вы получили эту программу полтора года назад, вы бы просто, может быть, и никакими другими источниками трафика не пользовались, вы просто выгнали его и все. И вы, вот лично вы как люди, которые проходят обучение в нашем тренинговом центре, проходят мои личные тренинги на платформе JustClick, вы эти инструменты получите в первую очередь самыми первыми и если вы извините за выражение не будете наживать сопли и откладывать все на потом вы притащите себе очень хороший и абсолютно дорогой для вас трафик на свои партнерские продажи это очень эффективные инструменты которые не требуют вот таких колоссальных от вас телодвижений, настройки и так далее все будет просто и быстро тренинги будут продаваться по цене самого программного обеспечения то есть вы можете конечно эти программы купить напрямую у разработчика и пытаться получать от них поддержку можете купить напрямую у меня вы получаете программу за ту же самую цену плюс подробно видеоинструкцию от меня плюс качественную обратную связь и помощь которую я буду опять же организовывать на своих вебинарах обратной связи помощь которую я буду оказывать всем кто покупает программное обеспечение естественно я его буду продавать Людям, которые в первую очередь являются моими рефералами на Фюзпром. Я уже говорил и еще раз повторюсь, своим рефералом на Фюзпром я буду оказывать всяческую поддержку. Моя задача помочь вам заработать деньги на продаже физических товаров. Большое спасибо, что вы досмотрели этот тренинг до конца. Это далеко не последний, как вы уже поняли, тренинг. То есть я буду активно теперь заниматься только партнерскими продажами, заниматься только физическими товарами в основном. И всю информацию, которую буду получать, нарабатывать сам, я буду передавать вам, моим рефералам из P.S. сети Pro. Большое всем спасибо, всем успехом, хороших заработков и воплощения ваших, Меч в жизни. Успехов.